Добрый вечер всем участникам нашей конференции! Всех с праздником! Сегодня Николай! Так, И сразу же, пока не забыл, начну с объявления небольшого. На сегодняшний день из всех форматов общения самый популярный – это Zoom, онлайн-зум-конференция. Zoom Я тоже пробую создать такой формат общения. Сегодня пробовали обкатать. Вроде как получается. Дам официальное объявление, видеообъявление на канале, то есть это будет на канале Творческого Пчеловодства, будет ролик с объявлением и ссылкой на регистрацию. Возможно, во вторник мы попробуем такой пробный вариант, потому что я просмотрел 6 зелла, не зелла, а зум конференций, ну, вы знаете, такая неразбериха. Уже по несколько раз люди подключаются и участвуют. Тяжеловато. То микрофоны не выключают, то камеру не включают. Ну, в общем, с момента регистрации проходит полчаса даже больше, пока вот это все утасуется. Поэтому сделаем пробный вариант такой регистрации, а сама. Конферен... ну не конференция а чисто такая моя моя вроде мини лекции буду планировать на четверг и скорее всего уяжу ее в день именно по четвергам как она впишется в пару с Зела будем смотреть по интересу по теме по активности и по пользе в конечном итоге от полученной информации и предоставленной. Так что следите за видеороликом. Это будет видеообъявление. Кто в Фейсбуке есть, значит, в Фейсбуке продублирую. И дам ссылку под этим видеообъявлением. Так, ну не будем терять время. Если у кого за это время... За неделю накопились вопросы. В принципе, по зимовке все понятно. Больше всего я слышу, акцентирует уже внимание на весну, на развитие, на формирование семей. А зум я как раз и буду специализировать по весеннему старту, именно двухматочному. Ну, выдержки будут из новой книги. Потому что когда эта книга появится а нужно будет пчеловодам знать, как настраиваться на формирование семей и создать максимальные условия для накопления силы и на первый взяток, и на последний, или на два сразу. Ну, это все. Это так в общем. Итак, слушаем, У кого есть что обсудить или какие вопросы. Владимир Игоревич, пока в отсутствии мы тут уже начали вопрос обсуждать. Суть его такая. Сейчас Игорь отвечает из Германии. Через какое время клещ после выхода с ячейки снова заходит в ячейку? Мы сейчас этот вопрос обсуждаем. И я такую информацию нашел на интернете. Оказывается, что при обработке клеща, пчел от клеща, якобы тот клещ, который 20% находится на пчелах, имеет такую Возможность спрятаться просто в ячейку с, с личинкой и там отсидеться от обработок. Вот сейчас мы, я хотел бы услышать ваше мнение, ребят с канала, кто по этому вопросу что может сказать. Насколько это достоверная информация, где-то все это надумано, там уже начали отвечать. Давайте послушаем его, очень интересно. Да, мнение, конечно, предостаточно. Я тоже слышал о том, раньше было еще на заре своего пчеловодства, «Болезни-вредители». Там о клеще Гробов писал конкретно то, что самка по выходу с ячейки, уже, ну, когда рождается имага, она 4-6 дней находится на взрослой пчеле для созревания, для полового созревания, а затем проникает в ячейку перед запечатыванием для своего же для размножения дальнейшего, откладывать яйца. Поэтому и была техника обработок семидевным интервалом, три раза с щавелевой кислотой, чтобы захватить этот весь инкубационный период, 21 день выхода пчелы. Затем, ну, возможно, поэтому и мы до сих пор с клещом ничего не можем, не найти, не можем найти на него право, потому что это была либо ошибка, либо мы какую-то популяцию уничтожили. Есть такая версия, я слышал, тоже ветер дует из Европы. Сказали, что раньше, и же деструктор, вороя капсони деструктор, их там десяток, если не больше, этих линий. Поэтому, возможно, какая-то из них, ну логика есть, какая-то из них находилась на взрослой особи, до полового созревания, а затем проникала в ячейку, то ли на размножение уже, то ли пряталась, как вы говорите. Но я не согласен, почему-то ну, не, нет логики, понимаете, нет логики, и моя логика сопротивляется. Почему? Потому что любое живое существо на планете живет по законам природы, инстинктов, инстинктов выживания, размножения, и инстинкт самосохранения. Поэтому и сам Коваро, когда вот последняя формация, и больше всего достоверная, когда она выходит из ячейки взрослого имага, она сразу же ищет следующую ячейку для проникновения перед запечатыванием. И логика есть, и объяснение этому. идет туда гонит инстинкт самосохранения. Это, во-первых... Во-вторых, у нее очень ограниченный период, э, цикла самого размножения. И когда самец оплодотворяет самку, он ей дает, я об этом говорил, так что те, кто знает, слушал, пожалуйста, наберитесь терпения. Самец, оплодотворяя самку, ворова, дает ей не созревший сперматозоид, а проспермий. Он еще в самке ворова проходит дозревание. Дозревание. И созреет он только в том случае, если самка употребит гемолимфу личинки в возрасте перед запечатыванием. Акимов Авдеева. Пожалуйста, найдите эту книгу, и там... Черным по белому эта фраза, я ее помню уже лет, наверное, я не знаю сколько. Пока не произ... она не будет питаться, и пока не употребит в пищу гемолимфу, личинки в возрасте, перед запечатыванием, запомните вот эту вот фразу, перед запечатыванием, созревание сперматозоида не произойдет. Значит, она будет яловая, в холостую. Поэтому нет никакого смысла ей кататься на пчеле и ждать там это половое созревание. Оно происходит именно вот там уже все, там заложено. Давно уже все заложено, и она готова к размножению, употребив эту гемолимфу. Поэтому последняя информация, самка сразу выходит, и сразу когда выходит, даже раньше бывает на день прогрызает в крышечку у пчелы, и проникает в следующую ячейку перед запечатыванием. Но то, что она может прятаться в открытой, ну, не знаю, может, может, да, может прятаться. Хотя не думаю, что это такой один из действенных и эффективных способов сохранности и спасения. Но даже если такое и есть, то опять-таки, видите, здесь присутствует инстинкт, самосохранение, она все равно будет где-то прятаться, не будет она кататься на пчеле и по, по всему по всем рамкам подвергать себя уничтожению. Она, конечно же, будет прятаться, если не в тергиты, если не в ячейке, значит, тергиты самой пчелы взрослые А те, которые катаются на пчелах, это уже пенсионерки, те, что в репродукции своей не участвуют. Ну, думаю, здесь больше логики, почему мы до сих пор и не можем с ним вот так вот найти на него управу. Я вот две зум конференции международные прослушал, вчера, кстати, одну из них, и на той неделе. Довольно-таки солидные конференции, выступающие, и мерки по борьбе с воровом, еще те 50-летней давности середины прошлого столетия. И осеннее наращивание, стимуляция. Ну, я написал там два, две фразы, что в осеннем наращивании мы больше наращиваем клеща, а не, а не зимнюю пчелу. Потому что все лето он накапливался, а затем ринулся, а он накапливался и в больше, и в пчелином расплоде. А затем трутневого расплода по биологии уже пчела перестала воспитывать трудную личинку, потому что роевая пора прошла, нет никакой необходимости. Все, Весь клещ, который накопился, пошел в эту оставшуюся пчелу, этот расплод, из которого будет зимующая пчела у нас формироваться. Если мы где-то поймали по обработке, весной, в течение сезона не смогли дать ему пресечение по накоплению, хотя бы строительная рамка. Значит, все, На осень мы будем ждать неприятность в виде слетов, семей. Это во-первых. Во-вторых, есть еще одна беда. В одном случае клещ наносит урон серьезный, а в другом пчеловод. Бывает такое, что мало того, мало того, что клещ высасывает белок гемолимфы, сокращает, ну, сейчас последняя тема, он не питается гемолимфой, непосредственно жировой тела. Ну, неважно, ладно, пускай это будет так, не так. Главное то, что он истощает физиологию пчелы, то есть жировое тело узимующей пчелы, на белок. То есть если белок сокращается, значит и биоресурс тоже автоматически будет у пчелы сокращаться, у зимующий. И если это так, значит, смотрите, что делает пчеловод. Обрабатывает. Осенью интенсивно вспомнили, что мы не обрабатывали, не должны в зиму пустить. Пчел здоровых начинаем гатить со всех, со всех видов оружия: и пушки, и зенитки, и, и водные растворы, и амитразы, и все, что хочешь. А клещ не сыпется. Клещ не сыпется, и мы начинаем менять препараты. Начинаем менять препараты панические, что попали на какой-то фальсификат, и он не действует. Начинаем пробовать, делать эксперименты. Мало того, гоняемся до последнего, пока там последний клеш не упадет. Ну а для, для пчелы зимующей, это, это как? Как, она чувствует, как ее физиология должна чувствовать? Потому что мы, мы все прекрасно знаем, любой окорицид автоматически является инсектицидом. Почему долго не могли найти управу на ворова потому что автоматически, еще повторюсь, то, что вредно для клеща, вредно также и для пчелы. И вот мы начинаем после последней качки гонять этого клеща, десяток обработок, и что остается от продолжительности жизни, от биоресурса пчелы, но, ну, соответственно, то и останется. Так что самый эффективный способ сейчас по борьбе с клещом – Постараться ему не дать накопиться за активный период сезона. Начиная с весны и до самого последнего дня, когда уже прекратился расплод. С изолятором это, конечно, проще. Конечно, проще. Он не успевает просто за 3,5-4 месяца вот в моей практике. При обработке весной без расплода, строительные рамки, и плюс сразу же обработка... В конце лета, когда расплода нет. Все это делается в безрасплодном состоянии. Как бы мы не хотели, но к этому нужно стремиться. К такой тактике. Создать безрасплодный период. Отводки там будут, это или изолятор. В общем, ладно, это сильно много. Но, в принципе, я так обрисовал эту картину, чтобы максимально было она выглядела логически. И то, что мы вот создаем эти иллюзии, как страус, вроде как это так должно быть, оно не получается. Мы все равно, потому что мы, мы наука. Мы защищали в свое время диссертации. И как теперь сказать наоборот? Так что ладно, слушаем дальше. Или же давайте, у кого есть дополнение по этой теме. Потому что тема, это наш бич сегодня. Слетали пасеки, я слушал в зум-конференции. Там просто в середине июля слетали не семьи, а целые пасеки послетали. В середине июля от запрещенности Шутки в сторону по отношению к Ворову.